Quidditch! Вот и и сестры в эфире беседы о православии в начале было слово мы продолжаем программу о воздвижении креста господня и сегодня поговорим о том какую роль сыграла в распространении христианства святая равноаппостаная елена мать святого императора константина утвердив в римской империи христианство, Император Константин все больше задумывался о том, чтобы обрести крест Господень, на котором был распят Спаситель. И выяснилось, что его мать Елена тоже об этом думает. И вот она стала упрашивать своего сына разрешить ей отправиться в Иерусалим, чтобы обрести с Божьей помощью крест Господень. Она сказала сыну. Я должна отправиться в Иерусалим, туда, где принял смерть и воскрес Господь Иисус Христос. Говорят, что в том городе, на месте священных мест, по-прежнему громоздятся языческие храмы. Прежние императоры делали все, чтобы стереть память о Спасителе. Но если поможет Господь, я отыщу эти места и очищу их от скверны. В то время Елене было уже около 80 лет. И Константин беспокоился, выдержит ли она такой дальний и трудный путь. Но она уговорила сына отпустить ее и смело отправилась в дорогу. Останавливаясь в разных городах, она собирала верующих и закладывала новые церкви или приказывала восстановить те, что были разрушены в прежние годы язычниками. И постоянно молила Господа чтобы он дал ей силы и разум отыскать места священные для всех христиан. Наконец, она прибыла в Иерусалим. За два с половиной века до этого древний город был полностью разрушен. На его месте, как я уже в прошлой передаче говорил, император Адриан построил новый город, назвав его Элия Капитолина. Адриан гордился новыми языческими храмами Венеры и Юпитера, которые были видны издалека, и поставил вокруг них скульптуры богов и героев. Царица Елена осматривала окрестности и старалась отыскать те святые для христиан места, где совершалась казнь Спасителя, и был зарыт его крест. Но с тех пор здесь сменилось множество жителей. Императоры заселили новый город язычниками, а верующим запретили сюда приходить. Много дней Елена безуспешно расспрашивала местных жителей. Наконец, к ней привели одного очень древнего человека по имени Иуда. «О, царица, я знаю, что ты ищешь это священное место, и попробую указать тебе его. Когда я был ребенком, прадед мой несколько раз рассказывал мне, что крест закопали на том месте, где римляне построили капище Венеры». «Прадед просил меня хорошенько запомнить его слова. Он верил, что люди образумятся и вернутся к своим святыням», сказал старик Иуда, царице Елене. Услышав этот рассказ, Елена собрала народ и приказала разрушить языческий храм. Ей стал помогать патриарх Макарий. А потом совершили молитвы все вместе и стали копать. Труд был нелегок. В затвердевшую землю словно вросли тяжелые камни, и некоторые даже перестали верить, что найдут что-нибудь ценное на этом месте. Но потом один за другим были откопаны три больших потемневших от времени креста и дощечка с надписью «Иисус Назарянин, царь Иудейский». Обнаружили даже четыре гвоздя, которыми римские воины пронзили тело Спасителя. Но к какому из крестов была прикреплена когда-то дощечка, теперь не знал никто. Ведь рядом с Иисусом Христом на похожих крестах были распяты два разбойника. И тогда патриарх Макарий предложил взять эти кресты и пойти в дом одной благочестивой христианки, которая была тяжело больна, и по очереди возлагать на нее крест. И вот от того креста, от которого произойдет исцеление, Тут и будет крест Господень. Так и решили. Патриарх Макарий, царица Елена и другие христиане пришли в дом этой благочестивой женщины и стали по очереди возлагать на нее кресты. Возложили первый крест, женщине лучше не стало. Возложили второй, то же самое. А когда возложили третий крест, то она вдруг неожиданно стала и почувствовала, что она теперь совершенно здорова. Но у многих возникли сомнения. А вдруг это какая-то случайность? Вдруг ей случайно стало легче? А в это время мимо дома везли мертвого человека. Тогда и решились по очереди приложить к умершему все три креста. Ведь и, и, с расчетом того, что от креста Господня мертвый должен был бы воскреснуть. Уж тогда, если это произойдет, то сомнений никаких не останется. Собравшиеся люди, затаив дыхание, следили за тем, как патриарх Иерусалимский Макарий поднес к мертвому телу первый крест. Но никакого чуда не произошло. Тогда он поднес второй крест. Тело по-прежнему осталось мертвым. Тогда вы возложили на мертвого человека третий крест, последний, именно тот, от которого той благочестивой женщине стало лучше. Все смотрели на патриарха. Патриарх медленно и торжественно приблизил крест к телу усопшего. И вдруг усопший вздрогнул и открыл глаза. Этот рассказ о чуде обретения животворящего креста записан в книгах многих историков. Все были очень обрадованы и сами захотели приложиться к кресту, но народу было так много, что чтобы все могли увидеть крест и поклониться ему, патриарх и другие духовные лица вошли на возвышение и подняли святой крест высоко над головами. А благочестивая царица опустилась на колени, и люди увидели на ее глазах слезы счастья. Все верующие следом за нею тоже стали опускаться на колени, благоговейно поклоняясь честному древу. По велению царицы крест был поставлен на возвышенном месте. И с этого дня церковь Христова торжественно празднует это событие, назвав его днем воздвижения креста Господня. Царица не оставила святой город таким, каким его сделали языческие правители. По распоряжению ее сына этот город стал очищаться от языческих храмов их разрушили, а на месте священных событий стали возводиться христианские храмы. Храмы эти состоят и сегодня. На Голгофе, где был распят Спаситель, на Еленской горе, откуда он на глазах апостолов вознесся на небо, в городе Вифлееме. Святая царица Елена большую часть животворящего древа креста Господня оставила в Иерусалиме, где впоследствии... По сооружению храма эти части были помещены в серебряный ковчег и выставлены там для поклонения. А, другую, а другие частицы, она поместила в другой ковчег вместе с гвоздями, найденные в святом гробе, послала сыну своему Константину в Константинополь. Приняв эту часть, царь скрыл ее в своей статуе, находившейся на площади города на высокой порфировой колонне как об этом пишет историк Сократ. Часть крестного древа, находившаяся в Иерусалимском храме Воскресения, ежегодно в память первоначального обретения была торжественно подвязаема и предлагаема для поклонения народу, стекавшемуся во множестве из разных стран. Для многих единственную и самую высшую награду за труд пути из отдаленных стран служили частицы животворящего древа которые они, облагая златом или серебром, носили на груди. Так что святой Кирилл иерусалимский свидетельствует, что в его время, хотя святое древо креста и было, видимо, в храме, но розданное отсюда по частям целую вселенную, наполнило собой почти уж всю вселенную. Частицы животворящего древа Господня есть и на Руси, они хранятся в Троицкой Серговой Лавре в Московском Кремле, в Московском Елоховском соборе, в Покровском александрневском монастыре в Петербурге. Но в начале VII века в царствование императора Фоки произошло очень одно печальное событие. Хазрой, царь персидский, овладел Иерусалимом. Древо креста Господней сделалось добычей победителей и отнесено было в Персию. Скурб христиан, лишившихся священного сокровища, была неизъяснима. Но Господь проявил милость. Император Ираклий после неоднократных попыток отбить древо Христа Господня у персов все-таки однажды победил персидского царя Сероя, принудил его заключить мир и возвратить из плена вместе с крестным древом патриарха Иерусалимского Захария и других Иерусалимов. Победитель желал сам внести в город и поставить на прежнее место в храме Воскресения животворящее древо Креста Господня. Во всех царственных знаках, в порфире и царском венце Ираклий взял в руки животворящий крест, но у храма был остановлен невидимую силою. И уже на другой день, сняв с себя знаки царского величия, в простом одеянии и босыми ногами беспрепятственно вступил в храм в воскресенье и положил честное древо креста на прежнее место. Святая церковь, обрадованная возвращением священного сокровища, воз... положила усугубить праздник воздвижения креста Господня, присоединив к нему воспоминания о возвращении святыни из Персии. Дорогие братья и сестры, крест является орудием нашего спасения. Господь искупил нас от греха и дал нам путь к вечной жизни благодаря Кресту. Так давайте и мы будем благоговейно относиться к Кресту, к пресному и помнить, что мы с вами должны быть христианами. Я поздравляю вас с этим удивительным, радостным событием, обретением честного и Креста Господня. Храни вас всех, Господь. Пусть благодать Божия пребывает со всеми вами. С вами была Евгения Мягкая.